Приветствую тебя, это обзоры от Mob.ua и я трэш. Сегодняшние гости нашего экспресс-обзора являются яркими примерами плохих и хороших реализаций классических таймкиллеров. Итак, встречаем, аркада зомби дал стильная головоломка дотс и слэшер Smash the Office. В первую очередь, давай рассмотрим пример плохой реализации идеи. В аркаде Зомби Ragdoll тебе предстоит использовать всеми нами любимых зомби как пушечное мясо, в буквальном смысле этого слова. Цель игры не замысловата, основой из -за элементарной физики ты будешь крошить бедных зомбаков на куски. Да уж, думаю, что швыряние живых снарядов и взаимодействие с физикой тоже напомнило тебе одну очень известную игру про птичек. Но, в отличие от легендарной Angry Birds, данная игра реализована просто отвратно. Графика в игре настолько корявая, что в некоторых случаях даже анимация проигрывается неправильно, а то и вовсе Отсутствует. Да и в целом Зомби Рэгдал выглядит как недоработанная бета-версия, созданная на скорую и корявую руку зомби. Так что качай. Теперь давай рассмотрим хороший пример реализации. Нет, это не цветной тест Люшера, и не новый твистер на планшете. Это логическая головоломка DOS, которая основана на древней как мир идеи о соединении точек. Подобные игры существовали еще на допотопных мобильниках, а может даже племена майя играли в них. В общем ничего нового в самой задумке нет. Но создатели DOS решили довести подобную игру до идеала, сделав из нее максимально качественный проект. Следуя тенденциям графического дизайна, разработчики обернули классический таймкиллер в стильную минималистическую обертку с розовым бантиком. Скажу немного о самом геймплее. В DOS присутствуют два основных режима игры. Игра на время, где тебе предстоит за 60 секунд набрать как можно большее количество очков, и пошаговый режим, в котором тебе на все это отводится лимит в 30 ходов. Но знаешь, после всех этих головломок, бывает хочется отдохнуть и иногда просто необходимо порубиться в какое-нибудь безумное мясо. С этой задачей прекрасно справляется наш последний гость – сумасшедший слэшер Smash the Office. Цель данной игры – разгромить как можно большее количество офисного инвентаря. Почему? Да потому что наш герой просидел всю ночь над идиотским докладом, и после титанической, но все же успешной работы компьютер в самый неподходящий момент подмигнул герою синим экраном смерти. Не правда ли знакомая ситуация? Естественно, наш бедный клерк от такого впал в бешенство и начал громить свой офис кабинет за кабинетом хотя наш герой и является эталонным видом офисного планктона в его арсенале довольно обширный набор инструментов для вандализма среди которых молот пожарный топор клюшка для гольфа и даже самурайская катана кроме того на его пути то и дело встречаются различные бонусы такие как дополнительное время усиление удара или к примеру огромный рост вызванный особыми грибочками во что именно поиграть решать тебе так что на этом все если тебе понравилось то